Так, ну, на видео от лопату сделала, все, теперь бросай, хватит тебе. Мы продолжаем строить наш энергоэффективный каркасный дом в Краснодарском крае, предгорье Кавказа. Утепленная шведская плита у нас здесь. И сегодня, как вы поняли из названия, мы поговорим об ошибках. Сегодня мы расскажем только о тех ошибках, которые совершили мы. Вот а как так получилось, что мы ошиблись? Ну потому что это первая наша шведская плита. Это дом мы строим себе и решили на себе. Научиться на себе, как делать такие дома С каркасом у нас никаких проблем нету, Мы все понимаем, мы проектируем, делаем сами А вот у УШП, бетонные работы, отмостки Теплые полы, инженерку В ну, вентиляции мы спецы А в э, сантехнике, в электрике мы ничего особо не понимаем И сегодня поговорим об ошибках, которые именно мы допустили Первая ошибка, видите, у нас полиэтилен Под всей плитой, кроме ребер и ребер, которые под несущими стенами, у нас уложена пленка. Почему? Потому что гигроскопичность, либо там какое-то другое умное слово, у ППС а, в... Я думаю, даже десятки раз выше, чем у XPS. Вот. То есть, если бы мы взяли бы... А цена не сильно различается у этих материалов. И взяли бы под всю нижнюю часть плиты, уложили бы XPS. Нам не надо было бы укладывать пленку. Пленка тоже денег, между прочим, сейчас стоит полиэтиленовая. У нас здесь 150 микрон, кажется. Слишком много мы пены задуваем. Когда мы все это склеиваем, этого не нужно делать мы взяли xps не это технониколь здесь мастер написано вот он технониколь xps carbon eco в принципе с мастером он ничем не отличается только названием и ценой но есть технониколь xps carbon sp шведская плита на русский язык и она в два раза длиннее Лобовую часть, торцевую, не знаю, как ее назвать, мы делали из обычного ППС. Вот. но ну, решили так поэкспериментировать, видели у кого-то, у многих там поскольку у нас ппс метровый, во первых нам кусочки приходится доставлять здесь через один блок вот таким образом а во вторых мы не могли наклеить сразу наш шифер об этом мы конечно же все вначале склеили а потом поняли что шифер мы не можем наклеить шифер полутора метровый это таких мелочей происходят все неровности то есть у нас были большие проблемы с выставлением вот этих всех ровностей, большие проблемы с приклеением шифера по месту, потому что у нас еще вот этот 45 здесь сразу запиленный, а он нужен. Если у вас дом каркасный, даже если стена у вас 200 мм, доска у нас все наружные стены 200 мм плюс 50 мм внутреннего утепления, то вам по-любому надо эту четверть зарезать, прям как по схеме дорацела В следующий раз, когда мы будем делать утепленную шведскую плиту, мы будем использовать полноценный XPS и ребра, торцы будем делать тоже из полноценного XPS и ППС мы будем класть только вторым слоем, чисто где стяжка вот и, а пленку будем прокладывать уже между ними. Положившись на мастерство наших коллег из Петербурга, я предложил подушку которая идет под нашей плитой выравнивать по нивелиру мы вначале выровняли там плюс-минус 2 сантиметра, а потом пошли. Один человек идет с нивелиром, ходит, другой подсыпает, третий на нивелире стоит, четвертый это все равняет. Короче, все трое суток мы тут бегали, прыгали, скакали и пришли до сих пор к тому, что у нас неровно. Как бы мы делали, если бы вернулись назад? Трактором бы мы выровняли. Ну, понятно, послойная трамбовка, все как положено. После этого кладутся доски, берутся более-менее ровные доски, там 50 на 45, 50 на 100. Укладываются по нивелиру, как маяки. Между ними засыпается песок, трамбовка проходит, а потом они вытаскиваются, как маяки, засыпаются, и дальше уже все это затрамбовывается. И остается подровнять только мелочи, 2-3 мм на всю эту площадь. Вот, и это уже было бы гораздо проще. Когда делали дренаж, не идеально разметились. Подумали, а что, какая разница, дренаж-то в земле, хрен с ним. Но нет, дренажные колодцы-то на улице остаются, да, они подрежутся тут заподлицо с отмосткой, может быть, даже камушками насыпем. А вот этот колодец на фасадной части у нас ушуршал куда-то очень далеко. Те три колодца хорошо к дому стоят, а этот уродливо. Поэтому разметку нужно еще до того, как приехал трактор, сделать везде четко, знать, где какой будет дренажик. Вот. Это очень важно, чтобы у вас внешняя отделка была красивая, никаких зазоринок не было. Ну Мы, скорее всего, спрячем их в отмостке крышки и насыпем сверху булыгой. Еще у нас одна ошибка была такая перестраховка поскольку мы земельные работы делаем первый раз вот и было страшно то что мы вынем грунта меньше чем положено вот перестраховались сказали трактору копать там поглубже выкопано то дохрена у нас здесь тугоплавки суглинок вот не знаю откуда эта земля выкопана, ну в общем это такая каменная субстанция который является очень прочным, несущим грунтом. Он начинается на 15 сантиметрах после э, плодородного слоя грунта. То есть мы могли убрать 15, но перестраховаться 20. И потом заниматься замещением грунта. С той стороны у нас пришлось заменять 3, 45 сантиметров. С этой стороны 35 сантиметров грунта, потому что небольшой перепад тут, участка был. Мы всю землю здесь разровняли, поэтому сейчас этого особо не видно. Вот. на что на что это влияет Ну выкопали больше выкопали А влияет это на песок вот потому что песок для утепленной шведской плиты нужен качественный под любую плиту нужен качественный песок такой песок который идеально утрамбуется это раз правильно говорю мая дмитриевна да. видите опыт опыт важен опыт вот мы здесь набирались опыта вот, такой песочек в Краснодарском крае можно купить только с одного места. Эти карьеры находятся в Белореченске. Видите, здесь крупненькая такая галька. Он, да, повторюсь, это не идеальный песок. То есть в нем есть пыль, тем более она вот дождиками вся вот так вот смыта. Вот, но фракция его более или менее крупная. И такой песок стоит 1200 за кубометр. Нам сюда сейчас закопано 3,5 тонара даже чуть очку наверное, больше. И вот пол тонара осталось нам на отмостку. А если бы мы постарались, то ушло всего бы туда в два тонара. В принципе, из таких серьезных, грандиозных ошибок это все. Пену берегите. Вот. ППС к ППСу клеится очень хорошо. Как вы меня вот это вот видели через этот заляпанный объектив. В общем, по ошибкам, которые мы на данный момент допустили, все а дальше у нас пойдет армирование теплый пол электрику мы раскидывать не будем потому что дом маленький у нас есть контур утепления все там пойдет сантехнику тоже не будем раскидывать потому что у нас очень интересная планировка у нас здесь идет котельная сразу же здесь ванны вот там идет кухня то есть нам единственное чтобы на кухню ветки воды провести вот, нам нужно будет просто через двери перекинуть, ну, лишние 3 метра, ничего страшного не будет. Поэтому нам не ни водорослить, ничего вести никуда не надо, просто через перегородку кидаем их с котельной все. Так будет даже экономичнее, чем если бы мы их в плите прятали. Все, спасибо, всем пока. Не успейте соскучиться, будет новое видео.